если мы говорим об энергии то энергия в нас появляется исходя из наших целей важно ставить как цели на пять лет на три года на год так важно ставить и какие-то краткосрочные цели если мы говорим про долгосрочные цели то они где-то там далеко и может быть вначале вы испытываете энтузиазм при движении к ним но если вы не видите движение вот именно в краткосрочном периоде то тогда вы начинаете терять мотивацию для того чтобы иметь еще больше энергии, важно ставить краткосрочные цели. И а, три способа, которые я использую в своей жизни, а, это постановка трех разных целей всего лишь на месяц вперед первое что я вам рекомендую поставить это какую-либо спортивную цель на месяц вперед это может быть цель там пробежать например там какое-то количество метров марафон пробежать либо короткое расстояние пробежать и поставить какой-то рекорд по времени либо это может быть например на протяжении всего месяца делать по 50 бирки каждый день проплыть какое-то расстояние второе поставьте для себя финансовую цель ту сумму денег которые вы хотите заработать через месяц и это будет вас мотивировать потому что вы будете понимать то что вот эта цель она вон там и если вы, например, зарабатываете уже какую-то сумму денег, ну пусть это будет там 15 тысяч рублей или 30 тысяч рублей, сделайте себе растяжку, да, попробуйте заработать за следующий месяц, ну, плюс 10% или плюс 20% от этой суммы. Вы можете найти разные способы, да, как это сделать. Можете создать какой-нибудь небольшой бизнес, который увеличит ваш ежемесячный доход. Третье, поставьте цель по освоению какого-либо нового навыка например это может быть навык публичных выступлений навык игры на фортепиано или игры на гитаре то есть поставьте для себя цель за месяц продвинуться по какому-либо этому этому навыку вы увидите то что когда вы движетесь к своей долгосрочной цели вот какими-то небольшими такими спринтами которые разделены на месяц, то вы увидите то, что вы будете получать, во-первых, и удовольствие при движении к этим целям, и плюс ко всему у вас будет появляться еще больше энергии для того, чтобы двигаться к ним. Желаю вам успехов, больше энергии, до новых встреч!